Исполнилось 214 лет, и все эти годы в стенах Казанского императорского, Казанского государственного, Казанского федерального университета ведет активная работа по изучению истории и культуры, этнической истории народов Евразии. Я с большим удовольствием предоставляю слово для приветствия Первому проректору Казанского федерального университета Риязу Катауловичу. Пожалуйста, вам слово. Медзарипов. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, участники симпозиума. Добрый день, дорогие гости. Я рад приветствовать вас от имени ректора университета шатров А.Ч. от себя лично в историческом зале Казанского университета, одного из старейших университетов России, на открытии четвертого международного мадьярского симпозиума «Мадьяры в Северной Евразии: истоки и традиции культуры». Проблема происхождения народов Евразии всегда была одним из приоритетов российской науки, где Казанский университет выступал и продолжает выступать на передовых позициях. Со дня своего основания наш университет выбрал изучение и преподавание языков народов Евразии одним из главных направлений своей деятельности. Именно в Казанском университете в первой половине XIX века существовал единственный в России специальный восточный разряд, положивший начало научному изучению стран и подготовивший плея до выдающихся востоковедов России. Одним из главных направлений деятельности восточного разряда стало комплексное изучение народов Волгуральского уральского региона и всей Евразии. Начавшись с научных путешествий профессоров университетов восточной страны и организации преподавания восточных языков, области исследования со временем расширялись и стали включать в себя этнографию, археологию, историю восточных народов. Важную роль в изучении финно-угорских народов Евразии сыграло открытие в 1878 году при Казанском университете Общества археологии, истории и этнографии. Здесь в конце 19 века сосредоточены лучшие специалисты по языкам этнографии и истории народов Волгуральского региона и Сибири, которые впервые подняли вопросы этногенеза и этнической истории народов и выработали гипотезы об их древних контактах. Не обошлись стороной Казанский университет и вопросы происхождения венгерского народа. Активные воспадковеческие исследования венгерских лингвистов, археологов и историков, так или иначе были связаны с Казанью и учеными Казанского университета, а интересу к этой тематике способствовали многочисленные археологи и этнографические экспедиции венгерских ученых, посещавших Волго-Уральский регион. Отдельные находки указывали на перспективность исследований, но прямых доказательств не было выявлено, и данная тема постепенно стала отходить на второй план. Только в 60-е годы XX -го века интерес вновь стал возрождаться, чему способствовали раскопки целого ряда памятников в Волгуральском регионе. Результаты показали, что именно здесь обитало в раннем средневековье население близкое по культуре с венграми, которые пришли на новую родину, в Дунальскую котловину в конце IX века. Долгое время археологи не решались сформулировать новую концепцию истории деревни Венгров. Но помог случай. В 1974 году при строительстве дороги близ села Большие Тиганы был открыт могильник с набором вещей 8-9 веков. Яркие черты погребально поминальной обрядности и специфика вещевого комплекса Далее основание первым исследователям этого памятника, преподавателям Казанского университета, доценту Елене Александровне Халиковой и профессору Альфреду Хасановичу Халикову считать его памятником, оставленным населением, который позднее начал движение на Запад, на Новую Родину. Выразительность и специфичность деталей, близость к культуре древнемадьярского и шире угорского мира вызвали бурные дискуссии и обсуждения этнокультурной принадлежности памятника, а также его место среди других памятников Волгуральского региона. Учеными Казанского университета была сформулирована и обоснована новая концепция происхождения и древней истории венгров, принятая научным сообществом. По сей день материалы из этого могильника хранятся в Казанском университете, открывая исследователям возможность для новых исследований и открытий. Свидетельством этому и является наша сегодняшняя конференция, которая перерочена к юбилею первой научной публикации материалов «Больше тиганского могильника». Одновременно конференция посвящена и памяти выдающихся археологов и исследователей древнемодерской проблематики, преподавателям Казанского университета Елене Александровне Халиковой и Альфреду Хасановичу Халикову, чьи труды раскрыли новые интересы на странице прошлого нашего региона и народов, которые проживали здесь». Хочу высказать слова благодарности коллегам из Венгрии, которые являются нашими давними партнерами в различных научных начинаниях. Уверен, что эти научно-образовательные связи будут и в дальнейшем шириться и углубляться. Желаю всем участникам симпозиума успешной работы, творческих успехов и новых открытий. Всего самого хорошего, коллеги. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Арес Гатаулыч. Внимание Казанского университета в гуманитарной сфере определяется и сегодня. Я хотел бы действительно подчеркнуть, что археология, этнология, антропология в Казанском университете находятся на пике своего развития. И одно из достижений, то, что замеряется, как правило, в научном сообществе индикаторами, так вот, в рейтинге лучших мировых университетов по направлению археологии Казанский университет ныне занимает 160 место среди всех мировых университетов. это наверное тоже достижение и очень надеемся, что то направление, которое было выбрано в последние годы акцент на междисциплинарное изучение, когда в единую базу данных собираются сведения не только гуманитарных, но и естественно научных дисциплин, все это позволит нам, ученым Татарстана, ученым Казани, Казанского университета совместно с нашими коллегами из Москвы, и зарубежных стран осуществить целый ряд прорывов в исторической науке. Спасибо большое и позвольте предоставить слово профессору, ректору Католического университета имени Пазмани Саволчу Анзему Суруме. Пожалуйста, Ув Уважаемый господин президент, Уважаемый господин ректор, уважаемый господин директора, высокие уважаемые гости, дамы и господа. Большое честь для меня присутствовать здесь и подписать от Католического университета имени Пасмон Петер соглашение между нашими заведениями вместе с тем, могу присутствовать на открытии конференции и выставки. в 1976-40 году Татарстанное Татарстане кладбище, кладбища эта находка произвела фундаментальные изменения и исследование древней венгерской истории я Имею в виду местонаходения больших гиганат. Татарстан важен для Венгрии по очень многим точкам зрения. Между 8 веком здесь проходил один из этапов происхождения Венгров. Более того, после Раздание X века часть венгров осталась здесь, так пишет об этом монарх Юлиан в 13 веке. Этот факт сам по себе дает большой точек подписи договора с великую лепин. Казанским федеральным университетом и Статарской академией наук и ее археологическим институтом. Директор института, высокоуважаемый господин Айрат Сидиков, очень много усилий приложил к тому, чтобы мы были здесь сегодня. Поэтому я хочу ему лично выразить благодарность, по сегодня начинается новая глава иначевых исследований, которые, а важны как для Венгров так и для татарского народа. Время послания десятилетия XX века связи с политическими изменениями, к сожалению, контакты между российскими и венгерскими учениями. большинстве прервались эти контакты должны слова Снова возобновлять, поэтому важен для нас сегодняшний день. Католический университет имени Геопазмай Петер в будущем э -э -э, преподавает все усилия для того, чтобы уже существующий проект двинной венгерской истории будущее совместные археологические раскопки совместнее исследование обучающее, влючающее обмен студентов и при служили для подготовки сами лучших специалистов будущем Поколении. Наши студенты, как и до сих пор, э, удовольствием примут участие и рас, э, раскопка. Нам важны не только окончательные работы по а раскопкам больших тигазан и танковкам, Гладбище и в явлении результатов и также важного будущего нашей совместной работы, новые раскопки и новые публикации. Мы готовы предоставить нашу поддержку не только со стороны специалистов, а и финансовой стороной тоже. Есть также специальные исследования, для катарих только мы владеем специальными приборами. И и -то тоже с удовольствием поможем обрадовать ваши исследования, а также а также хотелось бы расширить нашу исследовательскую программу в Татарстане. Для этого мы также предоставим финансовую поддержку. Хороший пример нашей совместной работы. Будапешская конференция 26 шестьдесят седьмого года организована совместно университетом Пазман и венгерской академией наук, в которую приняли участие большинство из присутствивших гостей, выразить Благодарность за ваши исследования, обогатые наши знания о происхождении венгерского народа. Хотелось бы лично подчеркнуть уникальную важность ваших исследований. Научные результаты показывают, что исследование фундаментальны Обе, обедают страны, нации и религии. Таково исследование вашей совцельной истории и таково исследование происхождения венгерского народа. И если у вас есть какие-нибудь предложения с удовольствием и премием. Надеемся на совместную работу. Прошу благословения и помощи вишнево проведение конференции и все участников и организаторов. Желаю успехов в самосной работе и проведемой конференции. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, господин ректор. Ваша замечательная речь, этот блестящий русский язык, но с татарским акцентом, как вы, наверное, почувствовали. Это говорит о наших общих корнях. Спасибо огромное. А самое главное, мы услышали предложение о взаимодействии. Это, наверное, действительно самое важное. Не столько финансовая сторона, сколько научная составляющая. Если мы сумеем, а мы это сумеем, Дело в том, что Татарстан и Россия за что берется, того и достигает в итоге, то э, и в науке, я думаю, здесь э, у нас все возможности для э, получения позитивных результатов. В любом случае, э, мы благодарим ваш, ваш университет, вас лично, благодарим э, Венгерскую республику за... Э, вот, э, полную поддержку научных исследований этой важной и значимой темы. А сейчас прошу взять слово нашему уважаемому коллеге, генеральному консулу Венгрии в Казани, Адам Штифтер. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги. Мне очень большая честь быть здесь сегодня с вами, мы понимаем, конечно, что российские-венгерские отношения и, конечно, татарстанско-венгерские отношения в последнее время очень-очень хорошие, наши связи очень крепкие. Конечно, вот такие дружественные, такие гостеприимные народы, как татарский народ, как венгерский народ, они же... Только мирно и дружественно могут жить вместе, но э, нам обязательно надо понять, что э, помимо, конечно, дружбы нас соединяет еще и э, история. И эта история совместная. Э, конференция сегодня в Татарстане э, принимается в лучшем месте, я считаю. Э, я когда стоял э, на поле рядом с э, поселком Большие Тиганы, и понимая, что наших предков хоронили там, наши предки жили там 1200-1300 лет назад. Это прям вот такое ощущение. Просто для венгров очень важно понимать, откуда мы шли, как мы шли, как добрались до сегодняшней территории Венгрии в Карпатский бассейн. И наши племена, когда жили здесь, конечно, оставляют очень много вопросов. Ответов, конечно, много, но, на мой взгляд, пока вопросов, наверное, еще больше, чем ответов. Те ответы, которые получили от археологов, это особенно важные. И данный баштиганский могильник имеет очень большое значение. Об этом могильнике пишутся в сегодняшних учебных, в книгах по истории. Так что это является основой для сегодняшнего изучения прошлого венгерского народа. Нам, конечно, было бы важно еще получить ответ на остальные вопросы, и в этом плане работа археологов особенно большую роль имеет. Поэтому я очень прошу всех наших археологов, наверное, это уникальная просьба, смотреть не всегда на прошлое, давайте смотрим на будущее. Как мы можем сотрудничать, как можем соединить наших венгерских специалистов с вашими археологами. Айрат Габитович, конечно, в этом играет очень большую роль, и ему весьма благодарны за ту работу, которую он лично и его коллеги проделали, особенно в последнее время. Без них, без Айрата Габитовича сегодняшней конференции, сегодняшняя выставка бы не состоялись. Поэтому огромное спасибо Айрат Габитович еще раз. И что могу сказать с точки зрения венгров? Наша цель, конечно, чтобы как можно больше экспедиций состоялись в будущем. В этом есть готовность со стороны венгерских специалистов. Они готовы регулярно приезжать. Очень прошу руководство университета, руководство Института археологии взять за руку наших коллег и Давайте сделаем совместную работу. Венгерское правительство и, конечно, генеральное консульство и лично я буду очень много, попытаюсь очень много помочь в этом процессе. И к сегодняшней конференции Министерство экономических вопросов иностранных дел в Венгрии очень много добавил, и в том числе и финансовую поддержку, правда, небольшую, но предоставил. И мы в будущем тоже будем поддерживать всячески эту совместную работу. Благодарю еще раз руководству Казанского федерального университета, благодарю руководство Института археологии и руководство, конечно, всего Татарстана за ту поддержку, которую, которую оказали. И нам это очень большая честь и очень важный вопрос. Спасибо всем участникам, желаю всем участникам успешной, хорошей конференции и надеемся, что... У конференции будут такие положительные результаты, которые будут показывать, как нам работать в ближайшие годы. Спасибо вам большое. Мне очень большая честь здесь. Спасибо вам огромное всем. Спасибо огромное, господин Колсу. Очень важно э, взаимодействие на международном уровне. И я могу сказать, что и республике э, Татарстан, Казанского федерального университета очень повезло. Э, корпус э, консулов в республике. Они не только э, очень внимательно. Э, Относится к вопросам науки, развития сотрудничества в научной сфере, но и сами очень активно содействуют и культурному взаимообмену между нашими странами, между отдельными городами, учебными заведениями. И сегодняшнее мероприятие – это также блестящий пример поддержки вас, уважаемый господин консул, нашей научной программе этого симпозиума. Спасибо огромное, уважаемые коллеги, я думаю, стоит еще раз поаплодировать нашим гостям. Наука и общество они соединяются и посредством не только научных знаний, но и культуры в целом. И здесь очень важен аспект работы с Министерством культуры Республики Татарстан. Я могу сказать, что наш регион один из уникальных примеров, Сотрудничество органов власти управления, научного сообщества, музейного сообщества и те достижения, которые есть в республике, постоянно на сегодняшний день, ну, возьмем примеры лишь одну из ее составляющих, это сохранение культурного наследия. Все это осуществляется в едином, на едином дыхании. Мне очень важно, что сегодня здесь в зале присутствует представитель Министерства культуры, заместитель Министра культуры Надфуль дамир Данилович. Я попрошу его взять слово и скажу вам, что этот человек не случайный в Министерстве культуры. Он э, работал с нашим музейным сообществом, научным сообществом все время создания и реализации комплексных программ э, в Республике. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Иван Уважаемые коллеги, уважаемый Адам Штифтер, Уважаемые гости, разрешите от имени министра культуры Аюпова Радхвизианна поприветствовать всех на международном Мадьярском симпозиуме. Хочется сказать и приятно констатировать тот факт, что помимо плотного научного сотрудничества и дружбы между нашими странами, у нас также очень сильны наши культурные связи. Еще свежи воспоминания, как в 2016 году, Гостеприимные венгерские друзья встречали нас в Будапеште на проведение замечательного концерта мастеров искусств. То есть, эти дни у нас в памяти. Помимо этого, ежегодно проводится э, не одно количество мероприятий, во многом благодаря общественному совету. Вот Раис Гарифна здесь присутствует. Да, это человек, который действительно является неким звеном, благодаря которому. Э, художники республики и художники Венгрии имеют возможность встречаться у нас и делиться своим опытом, своими мастер-классами. Что касается конференции, программа конференции настолько насыщенная и выверенная, собранная. То, что с уверенностью можно сказать, то, что наши гости, помимо научной части, они также познакомятся с красотами нашей республики увидят памятники великого булгарского городища. Также хочется верить, то, что Итоги конференции усилят координацию научных центров по археологии, лингвистике, социально-антропологическим и естественно-научным исследованиям по изучению проблем происхождения МАДЬЯР. Всем участникам конференции желаю новых творческих открытий и приятных впечатлений. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Дамир Данилович. Позвольте предоставить слово человеку, о котором сегодня вы слышали с трибуны не раз, замечательного исследователя, выдающегося организатора. Татарстанской науки, э, олицетворяющего и Академию наук Республики Татарстан, и Казанский федеральный университет. Это директор Института археологии Академии наук Татарстана, декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Казанского федерального университета Арат Габич Сидиков. Пожалуйста. Уважаемые <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> друзья, Находиться в этом зале и иметь возможность выступать здесь – это большая честь. И проведение нашей конференции – это еще раз подчеркивает значимость и важность той темы и той проблематики, которая сегодня станет предметом обсуждения на полях симпозиума, посвященной истории и культуры модернских древностей. Говоря о этой конференции, я хочу сказать, что на самом деле это плод труда очень большого коллектива людей – Которые работали над этой темой и этой проблематикой. Я хотел бы сказать, что ее проведение в Казани является не случайностью. Первые конференции, посвященные этой проблеме, прошедшие на Украине, стала основой той. Задачи и тем вопросам, которые рассматривались на предшествующих встречах ученых э, различных научных центров Европы и Азии. Я хотел бы отдельно выразить благодарность ее инициаторам и основателям, которые здесь сегодня присутствуют в зале, это Тиле Тюрку, э, нашему венгерскому коллеге, большому ученому и специалисту, который... Э, является одним из тех людей, который как раз и выступил с инициативой проведения ее в Казани. Хотел бы отдельно сказать добрые слова и признательность Сергею Геннадьевичу Баталову, который также выступил с поддержкой проведения этой конференции в Казани и наши челябинские коллеги также выступают одним из тех ведущих научных центров исследований проблем угорских древностей. Говоря о этой проблематике, надо сказать, что угорские древности и история Венгрии – это история Евразии и истории ее народов, соединяющие в прошлом и сегодня это культурное пространство. Люди и история она всегда переплетается, и нельзя не заметить того следа, того богатства, наследие, которое сохранилось и оказало влияние на прошлое. И оно объединяет нас и сегодня в исследованиях, в общении и в понимании той общности, которая была и сохраняется, является сегодня примером того, что должно стать в будущем. Сегодняшняя конференция она проводится в Казани на основе объединения научных усилий специалистов Республики Татарстан и других регионов. Конечно, основы и фундаментов ее проявления и тех исследований, которые здесь проводились, были Казанский университет и... Академический научный центр Казани, тогда еще и СССР, сейчас Академия наук Татарстана. И э, университет э, сегодня является э, тем местом, где хранятся и... Имеется возможность работать с древностями, которые были получены в ходе раскопок Тиганского могильника. Я хотел бы здесь отдельно поблагодарить музейных сотрудников Казанского университета, отдельно благодарность сказать Национальному музею Республики Татарстан, который подготовил выставку, посвященную этому, этому нашему сегодняшнему научному симпозиуму. И на этих материалах прослеживается та уникальная история, связанная с изучением не только тиганского могильника, но и целого континента. Также хотел бы отдельно сказать о работе, которая ведется целенаправленно и вместе с венгерскими коллегами подготовки. У нас есть понимание и планы глубоких научных исследований в этом направлении в будущем с далекой перспективой, с работой по подготовке каталога тиганского могильника и дальнейших исследований этой проблематики в Урале Павложе, возможно и осуществление более крупных и в значительных выставах такой опыт уже имеется в предшествующие годы, подобные проводились выставки и в Венгрии, и на территории России. И также здесь немаловажным является то, что эти исследования и работы подкрепляются искренним желанием ученых обоих стран в изучении и обогащение нашего общего знания об истории, о нашем общем наследии. Я хочу искренне поблагодарить всех участников, которые приехали и э, примут участие в работе. Хотите поблагодарить всех, кто сегодня пришел на открытие этой конференции. Всем огромное спасибо. Я хочу вам пожелать всем успешной работы и хороших дней в Болгарии в ходе работы наших заседаний, которые будут уже проходить в последующем. Огромное всем спасибо. С успехом. Спасибо. Айрат Габеевич, прошу вас не уходить. Дело в том, что мы сейчас приступим к церемонии подписания соглашения между Казанским федеральным университетом и Католическим университетом или Пазмани. Прошу вас занять места за подписантами. Молодые коллеги, прошу вас преподнести текст договора. Итак, со стороны Казанского федерального университета в подписании соглашения участвует Первый проректор Казанского федерального университета Минзарипов Рияз со стороны Католического университета Пазвания ректор университета Сабл, Сабулыч Сурами. Небольшое послесловие. Прошу взять слово Адама Штифтера. Есть конкретные предложения по итогам уже подписанного соглашения. Пожалуйста, вам слово. Хотел бы в двух словах передать мысли господина нашего ректора. Для венгерской делегации очень большая честь подписать торжественно данное соглашение. И от имени э, профессора Собольча Суроме э, он хотел бы пригласить э, ректора Казанского федерального университета, чтобы данное соглашение и в Венгрии показывали. Э, э, католический университет имени Петра Пазмань является тоже ведущим университетом в сфере э, научной технологии. И господин ректор предлагает э, помимо Показания данного соглашения в Венгрии хотели бы лично с ректором обсудить дальнейшие возможности сотрудничества в научно-технологической сфере и предложить вашему университету, чтобы Венгерский католический университет имени Петра Пазмань пусть станет партнером, европейским партнером Казанского федерального университета искренне надеемся на то, что можем расширить вопросы этого соглашения и продолжить конкретную работу. Спасибо вам огромное. Спасибо. Даня Владимирович, можно я буквально несколько слов? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы с удовольствием подписали это соглашение. Я думаю, мы будем очень тесно и хорошо сотрудничать с нашими коллегами из Венгрии. Считаю, что Новый этап в развитии исследований нашей истории, он сегодня наступил. Желаю успехов вам и нашим коллегам из Венгрии. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы переходим, собственно, к научной составляющей, к докладам на пленарном заседании. Я прошу подготовиться наш уважаемый коллега Атилла Тюрка. Я думаю... Да, одна минута. Я обозначу тему... Выступление уважаемого профессора «Восточноевропейские корни отношения археологического наследия древних мадеров в Карпатской котловине X века на фоне новых результатов исследований». Слово предоставляется, прошу выходить в трибуне, Айбулату Карию Кушкумбаеву, Республика Казахстана, Астана, источники о мадерах в Улусе Джучи. Пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу поприветствовать всех участников данного форума. Это уже очередной, четвертый международный Мадьярский форум, который проводится в Казани, в сценах Казанского университета, одного из старейших образовательных и научных центров Татарстана и России. Я уже участвую во втором таком большом мероприятии. И хочу сказать, что очень рад присутствовать на таких важных научных симпозиумах, где мы можем поделиться своими мнениями, точками зрения по этой важной и очень интересной проблеме средневековой истории Евразии. Ну, мой доклад непосредственно посвящен сообщениям восточных источников о восточных мадьярах, которые проживали в предмонгольский и золотоордынский, чингизийский период на территории Золотой Орды. Ну, это известная Государства, как вы знаете прекрасно, и э, непосредственно э, те сообщения источников, которые мы можем интерпретировать как важные свидетельства о существовании восточных матьяр э, на территории э, степной Евразии. Э, история происхождения и культура э, матьярского народа была тесно связана на раннем этапе с культурным и этнополитическим пространством тюркоязычных намадов Евразии, что нашло отражение в письменных источниках устной традиции, этническом состраве, географической топонимике, общей культуре намадизма, ну и в том числе в богатых археологических материалах. В этом контексте вызывает большой интерес история той части Мадьяр, которая в силу каких-то исторических обстоятельств осталась на Востоке, Евразийских степях, преимущественно в окружении степных, тюркоязычных, кочевых народов. Ну, по этой теме очень много проводилось исследований, как среди венгерских коллег, так и среди российских, в том числе и Татарстана. Признавая важность свидетельств этих источников, как правило, мы можем выделить две группы источников о Восточных Мадерах. Первая группа – это западные, ну, это прежде всего Византийские, латинские, византийские греческие источники и латиноязычные письменные памятники 12, 13, 14, вплоть до 15 века. И вторая группа источников – это арабо-персидские исторические сочинения, тюркские источники и монгольские источники этого периода. Но так как всех я не буду охарактеризовывать, потому что латиноязычная традиция очень хорошо известна, изучена, собственно говоря, и хорошо представлена в историографии, особое внимание я хочу обратить на восточные сочинения, которые мало привлекались или были менее известны для широкой аудитории. Прежде всего речь идет об источниках Которые были написаны в период с 13 по 15 столетия, то есть период существования золотоардынского государства. Так вот, согласно одному из самых ранних источников монгольских, который называется Тайная история монголов или Сокровенное сказание монголов 1240 года, в этом сочинении как раз речь идет о об одном из столкновений, которые происходили на территории Волгоуральского региона в 20-30-е годы 13-го столетия. Ну, примерно где-то это начало 20-х годов по середину 30-х годов 13-го века, то есть накануне падения Волжской Булгарии. Согласно этим источникам, один из известных монгольских полговодцев Собеда и Богатур провел несколько ряд военных кампаний в 20-30-х -х, х годах. И здесь, на этой территории, столкнулся с народами, которые проживали в Волго-Уральском Междуречии. Прежде всего, речь идет о народах таких, как Кипчаки, Башкирды, Болгары, и в том числе здесь перечисляются Маджары. А монгольский источник сообщает о том, что именно эти народы оказали наиболее упорное сопротивление завоевателям с Востока. В этом источнике восточные Мадеры названы монгольским термином «маджарат». Ну, Маджар – это, собственно говоря, сам этноним, а «маджарат» – это множественное число. Так вот, этот этноним монголы узнали посредством тюркоязычных народов, в частности, кипчаков, против которых была направлена военная кампания. Примерно где-то начиная с 1222 по 1236 год проходили вот эти военные действия. и вполне согласуется с сообщениями такого источника, как Юлиан, который впервые посетил, первый и последний раз посетил восточных Кмагер за Волгой. Это известный сюжет в историографии и в источниковедении. Есть еще один монгольский источник, который называется Алтан Тапчи золотое сказание, он поздний, но тем не менее, там также перечисляется, говорится о десяти народах и сообщается о том, что вот именно эти народы оказали упорное сопротивление монгольским войскам. Причем самое интересное, там в этом источнике перечислены все десять народов и указано такой народ, как Керел, это Курал, Курал, и источник обрывается на этом месте, явно здесь Далее подразумевается тоже какой-то народ, который проживал в этом регионе, и я подозреваю, что это Маджары. То есть это Мадьяры. Разгром и окончательное покорение восточных мадер происходит в 1235-1236 годах. Это вытекает из сообщений вот как восточных источников так и западных. То есть анализ, перекрестный анализ показывает, что именно в этот период восточные Мадьяры были покорены монголами и включены в состав монгольской армии. Эти сообщения вполне дополняются таким авторитетным источником, как Рашид Эддин, автором известного сочинения Джамят Таварих. Он также перечисляет Многие народы, которые оказывали сопротивление, ну я их просто перечислю, это кипчаки, русские, булары, это поляки, так подразумевается, маджары, башкирды, асы и так далее. Самое интересное здесь, вот если обратить внимание на этот источник, здесь дважды говорится о маджарах и башкирдах. Под маджарами здесь понимается в виду восточная Мадера, а под термином башкирд восточные источники подразумевают средневековую Венгрию или Венгерское королевство. Это очень интересно, это, соответственно, путаница идет в персидских источниках того времени, и постоянно они местами меняются. Либо они названы либо башкирдами, либо названы маджарами. То есть в данном случае здесь я имею в виду, что под термином маджар здесь понимается в виду восточные мадьяры. И, собственно говоря, в одну, когда перекрестный анализ показал действительно, что эта страна находилась где-то рядом с такой территорией, как Алания, Мокши, Русь и перечисляется дальше Маджар. То есть явно речь идет о какой-то восточной территории. А, собственно говоря, Венгрия подразумевает термин Башкирт. Это тоже достаточно интересное ну, сообщение. Далее. У Рашид -э можно встретить, что когда он перечисляет этнический состав войск Джучи конца XIII-начала XIV века, есть тоже очень интересное сообщение, согласно которому в состав, собственно говоря, золотардынских войск, помимо вот тех, которые проживали на этой территории, я имею в виду татар, там включены войска русских, черкесов, кипчаков и маджаров то есть четко источник говорит о том, что они входили в состав э, золотоордынского населения, скорее всего кочевого. Э, причем, если вот так вот этот э, сообщение анализировать, можно понять, что это определенный какой-то военный статус им придан. Здесь четко перечислены иерархии, э, э, уже, э, в определенной какой-то иерархии. Определенной какой-то иерархии. Далее уже в в вот этот золотоордынский период начинается или, возможно, продолжается тюркизация этой части мадерского населения, так как совершенно очевидно, что в Улусе-Джуче, в Золотой Орде основная часть населения была представлена тюркоязычными племенами Степного Даштыкепчака, то есть которые пришли в результате монгольского заявления с востока. Ну и этот процесс тюркизации, я думаю, нашел тоже отражение, ну, хотя и косвенно, в этих источниках. Очень интересное сообщение Фадлаллаха Алюмари о населении Золотой Орды, где в составе золотоордынского населения упоминается наряду с кипчайками, черкесами, русскими, асами и маджарой. То есть четко здесь говорится и локализуется их территория где-то на севере. То есть, вероятно, я думаю, это волга уральская междуречь или какое-то иное значит территория. Далее, как показывают арабские источники, выходцы из территории Золотой Орды четко различались по своим именам, исходя из своего места обитания. Ну, допустим, выходцы из Крыма назывались Аль-Крыми, выходцы из территории Сарая, Аль-Сараи, Харизмийцы Аль-Харизми. А там же упоминается и выходцы из Маджара, Аль-Маджари. То есть это тоже говорит косвенно о том, что это население присутствовало на территории Золотой Орды. Далее. Очень интересные сообщения есть в персидских сочинениях, которые повествуют о войнах между государством Тимуридов и Золотой Ордой. Ну, в частности, известный тимурецкий историк Шараф-1 Алиязди в своей книге зафар мы, описывая второе вторжение войск Тимура на территорию Золотой Орды, это примерно 1395-1396 годы, сообщает о том, что именно когда Тимурицские войска вошли с территории Северного Кавказа, именно в предкавказских и волгодонских степях они встретили здесь народ, который называется башкирт. Но, как я уже сказал вам, что под термином башкирт здесь, скорее всего, понимаются маджары, потому что мы знаем приказы, что Башкирды проживали на территории Южного Урала. А здесь явно имеется в виду народ несколько иного происхождения. В данном случае я имею в виду, что это были маджары этноним Маджар присутствует в надмогильном камне волжских Булгар ну, который датируется 1311 годом это вот исследование известного татарского ученого Хакимзянова известного маджарского ученого Рона Таша и многих других интересные э, сведения сообщают о мадьярах э, это вообще мало исследованный источник это он называется Тухват Аль Ариб Вахадьят Аль Адиб автором является Аль Джанаби вот его в этом сочинении здесь четко говорится о том, что во время вот этого похода, второго похода Эмира Тимура, который состоялся как раз на территории вот Кавказа, и вот когда тимуринские войска вышли с Северного Кавказа, пройдя вот этот Кавказский хребет, они столкнулись здесь на территории предкавказья, Волгодонских степей, с такими народами, как Черкесы, Маджары. И эти события описываются в районе города Азака. Это золотардынский город Азак, внизу Дона. То есть здесь тоже четко говорится о том, что именно этот народ был разгромлен и покорен тимуритскими войсками. Причем этот источник сообщает о том, что эти маджары были неверные, и дополопоклонники, и они являются родственниками тех, которые проживают на территории Венгрии. То есть это четкий источник, об этом говорят. Откуда эти сведения подчеркнул автор, пока неизвестно. То есть источники его неизвестны. Но тем не менее они очень интересны и согласуются с более поздними латиноязычными источниками, в частности с произведением такого автора, как Эн... Эней Сильвии Пиколомини, его, кни... его книга «Космография», в которой сообщается о том, что у истоков реки Танаис, это Дон были найдены люди общего языка с мадьярами, которые населяют Панонию. То есть, по всей вероятности, речь идет о том же, том же населении, которое проживало как раз вот на территории Нижневолжских степей в районе города Азака. Причем сообщений о них есть несколько. То есть, они названы в источнике как мадьяры, а те, которые проживают на территории Венгрии, они названы традиционным латинским термином «унгари». То есть, речь идет... О население, которое еще говорило на мадьярском языке, потому что источник сообщает о том, что они говорили на том же языке, на котором говорили в, Пан... в Венгрии, ну, в центральной европейской Венгрии. То есть, таким образом, речь идет именно об этом населении. Историческая судьба их не совсем понятна. То есть, вероятно, какие-то события там происходили в 15 веке, потому что, во времена правления Матья Шакурвина, одного из известных венгерских королей, 15 столетия существовал план переселения этих восточных мадер в Венгрию. Но в силу каких-то обстоятельств исторических этот план не осуществился, и их историческая судьба оказалась неизвестной. То есть вот эти источники подтверждают, что именно здесь, в этом регионе, проживали восточные мадеры еще в период, когда существовал Джучиев Улус, Золотая Орда. Ну, в тот момент он распадался, конечно, но, тем не менее, такие источники есть. Очень интересный источник о существовании Мадер за пределами Джучиева и Улуса – это письмо римского папы Иоанна XXII, которое датируется 29 сентября 1329 года. Он адресован восточным Адьярам и конкретно в Адьярскому Еритамиру, который находился где-то в Центральной Азии. То есть речь идет о территории Чагатайского государства первой четверти XIV века, который находился на территории современной Средней Азии в районе города Самарканда. То есть уже в тот период, в результате вот этой миссионерской деятельности, Какие-то филиалы там существовали, я имею в виду в Центральной Азии, конкретно на территории Чагатаевского Улуса. И та часть населения, скорее всего, приняла католичество, и чтобы укрепить их веру, туда была отправлена вот эта миссия. Это очень интересно. Самое интересное еще тот, тот такой очень важный момент, когда в 20 веке шло национально-территориальное размежевание на территории Средней Азии. 24-25-26 годы. И именно в районе города Самарканда была зафиксирована субетническая группа, которая себя называли маджары. Это довольно-таки интересно. То есть это тот же регион, практически столько лет прошло, и там на этой территории фиксируется эта субетническая группа. Таким образом, можно сказать, что восточные Мадверы являлись исторической реальностью, они существовали вот в этот период, 13-14-15 века. Их историческая судьба до сих пор вызывает интерес в исторической науке и необходимы дальнейшие исследования, чтобы прояснить их дальнейшую историю. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я думаю, если будут вопросы, их можно и сформулировать, и в письменном виде, и устно. Коллеги, есть вопросы сразу? Нет, да? Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю. Атила, вы готовы? Пожалуйста, слово предоставляется Атилу Тюркову «Восточноевропейские корни. Отношение археологического наследия древних мадьер Карпатской котловине» на фоне новых результатов исследований. Пожалуйста. Уважаемые председатель, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Во-первых, разрешите мне приветствовать всем вам. Мне в душе всегда так хорошо, если у меня есть возможность на встречу с вами. Вот мы уже три, четвертый раз собирались в рамках конференции Международного Мадярского симпозиума по археологии. Я особенно рад, что этот раз именно в Казани, потому что общеизвестный факт следующий, пожалуйста что Татарстан – это ключевая территория и чрезвычайно интересна и важна по поводу древневенгерской проблематики. И за этого я очень благодарен нашим хозяинам, татарским коллегам, особенно Айрату Капитовичу Павелу Красильникову, что они организовали нам очередную шикарную конференцию. А потом, как у вас говорят, на раскоп. Следующий, пожалуйста. Вопрос происхождения предки Венгров с Урала и Поволжья уже имеет долгую историю. Но в 1974 году именно здесь, в Татарстане, можно так сказать, революцию произошла, когда известный следующий Большетиганский имогольник обнаружились. Монография его в первых 56 погребений. Била издана на немецком языке того времени в Будапеште, но еще уровня того времени с многими ошибками. Потом долгое время новых таких интересных открытий не было, и мы здесь с вами, чтобы продолжать работу и сотрудничество уже на уровне 21 века. Следующий, пожалуйста. Последние пять лет слава поддержки католического университета имена Петра Пазмань снова ведутся совместными экспедициями и проектов с местными коллегами по Вольже и Урале, при Урале. Итак, мы, венгерские археологи, успели со своими глазами, с руками исследовать археологический материал уже от Тобола до Волги. следующий. Это нам дает серьезный фундамент судить в области «Исторические интерпретации теории происхождения венгров». Археология уже имеет ведущую роль по этому поводу, это однозначно, поскольку у нас не только год за год больше и больше источников, но у нас и много новых методов, подходов. Следующий, пожалуйста. Потому что новая наука родилась, биоархеология называется. Из-за этого я очень рад, что этот раз уже на конференции отдельно организовалась секция для э, этой темы. Следующий. А сейчас быстренько дава э, подводить итоги, какие результаты мы достигнули и какие актуальные вопросы и задачи нам древне, по поводу древневенгерской проблематики. В области новых открыток последние десяти лет 10 лет тому назад ключевый момент произошел в Украине и по Днепру, и в Молдове по Днестру, когда появились много новых памятников, связанных предварительно с древними Венграми. Олександр Супруненко опубликовал эти материалы следующие, потом он организовал конференцию и издал сборник статей в 2011 году. В этом сборнике написал большую статью Олексий Комар про преднепровских э, памятников венгерского типа IX века и их определил в качестве памятников и назвал их субботицкий тип памятников. Следующий. Э, следующий. Потом он продолжал работу по этому поводу, и его двухязычная монография издается у нас через несколько недель. Следующий. Там в Украине появились действительно оригинальные южноуральские и повольские находки, и, но автор там одновременно и так аргументировал, что потом в X веке еще субботинские явления появились завольже, значит, на оборотной пути. Следующий. Параллельно с этим, в 2010 году раскопка началась на Уэльге, в Зауреалье, где появилось многочисленные находки древневенгерского круга. Следующий. Там, в 2013 году, также была конференция из сборных статей издал, издал с э, Сергеем Баталовым, следующий. Именно на этом местонахождении появилась компания венгерских археологов в качестве совместного проекта. Уже там нам была возможность следующий, исследовать э, и кости. Следующий радиоуглеродные данные э, э, подтвердили археологическую хронологию, значит там есть и ранний горизонт девятого века и поздний этап X-XI век. Следующий. Палеогенетические результаты, ну, которые э, в среду будут, детально объяснить всем у нас специалистов. Э, Подтвердили, что в X веке там появились новые населения с Востока, но одновременно там продолжили жить и бывшие населения. Гаплогруппы и гаплокипи там имеют приуральские и древневенгерские отношения. В Следующих годов мы обширили наш интерес приуралья и певоже, чтобы поверить в общепринимающую концепцию происхождения венгров Следующий. Да, мы исследовали неволинские находки и кости в Ижевске, даже сразу э, из ее, э, всех, э, каждого три этапа. Радиоуглеродные данные здесь тоже подтвердили археологическую хронологию и среди костей могильника. Следующий. Э, сухого лога оказались идентичны по генетике с нашими находками в Карпатской котловине. Следующий. Ломоматовские погребения мы исследовали на Баяновском могильнике в Прикамье, в Перми, но, к сожалению, из-за плохой сохранности кости числа наших приуральских образцев пока слишком мало. Потом мы съездили побольше и там в Самаре новинские памятники были первые, где мы изучали наследство не только теоретических протовенгров, но и их бывших соседников, значит, с кем они контактировали, чтобы узнаем, от чего надо отыщется нашим. следующие. К сожалению, в Украине и Молдове кости остатки сабатицкого типа совсем мало, но лади углеродные данные совпадают археологическими, значит, там только в первой половине. Появились материалы с повольским характером. Значит, русская и украинская археология была э, всегда права, когда э, по поводу хронологии древневангельской движения, э, значит, не раньше первой половины девятого века, а не с восьмого, как у нас в книгах пишется. А другой стороны следующий, пожалуйста. А полиогенетические исследования там, в Поднепровье, пока не дали результаты. К сожалению, известные парные погребения у села Катериновки исследовали нами, но там ДНК в костях не сохранилась, хотя мы не меньше четыре раз попробовали изолировать. Ну вот, жизнь такая. Следующий. По поводу неудачных исследований, мы должны почитать радиоуглеродные исследование больше тиганского образца. Наверное, все это было из-за клея или материала, с тем, там э, они кости мазали. Но кости были оригинальные действительно, и генетические исследования получились. Они дали нам конкретное совпадение с материалом Гульяковского могильника Чиолекской культуры. Следующий, пожалуйста. И последний, э, наконец, Сибирь. В Сибирь мы еще э, начали познакомиться с материалами, но там уже ясно, что старая концепция Иштвана Фодора про косвенную связь между древними венграми и саргатскими населениями это уже устарело. Следующий. А точка зрения Сергея Боталова, о бакалской и куштаренковской отношениях оказалась очень важным, но еще требует подтверждения следующее. Самый большой там вопрос это происхождение куштаренковской керамики. Кроме этого нам дала еще там много копать э, нам надо еще там много копать чтобы обеспечивать конкретную синхронизацию зауральские и приуразские культуры и типа памятников, как это заметила Наталья Матвеева и александр зеленьков. следующее. На территории Башкор... Башкортостана главная задача копать больше кушно материалы, как в этом году нам, мы успели, после за 30 лет, недалеко от села Бустанаева, где появились очень ранние кушно памятники. Общая задача в Башкортостане и Татарстане, чтобы опубликовать и переопубликовать старые кушно и карекуповские материалы. Там было э, там быстро, как наши, э, так быстро, как наши сегодняшние организаторы сейчас издали сборник этой конференции. И, конечно же, было бы хорошо копать новые памятники божетиганского типа. Сразу хочу подчеркнуть по этому поводу среди результатов, что в Павоже и Пирюляе такие исследования уже имеют новую серьезную поддержку в качестве венгерского консульства в Казани. Сотрудники там с удовольствием готовы нам помочь устроить и логистическую, и дипломатическую помочь для исследования. И, наконец, еще несколько слов новых результатов из Венгрии. Следующий, пожалуйста. Сборник статей третьего а извините, следующий, Сборник статей Третьего Мадьярского симпозиума в Будапеште еще издается до конца декабря. Этот сборник с вашими статьями нам, венгерским археологам, дает хорошую возможность анализировать и переоценить снова и снова материал нашего X века. Следующий. Поскольку лучше знает восточные средневековые находки, мы успели идентифицировать у нас такие предметы, как, например, трубочка-то, следующий новый, пояс, новый тип поясного кашелька, закропивших с помощью железной трубкой, следующий. Исследование восточных связей по археологии Карпатского бассейна в X веке является одной из важнейших задач в изучении древнемагарской истории. В последние 5-10 лет эта работа получила новые импульсы благодаря новым восточным находкам и открытию материалов субботийского горизонта, который делает связь между Урал и Карпат переходного звена между венгерскими памятниками. Ниня известно происхождение восточной аналогии находкам эпохи обретения Родины X века. Следующий, пожалуйста. Их второй группе принадлежат синхронные материалы X века, я имею в виду восточного происхождения. Например, амулеты топорики в Руссии. Особенно там часто бывают такие, число которых в последнее время резко выросло. Ко второй группе можно отнести еще поздние эпохи обретения Родины. Сегодня возрастает количество артефактов, указывающих на непосредственную связь Карпатской котловины с Вольско-Уральским регионом и Южным Уралом. Следующий. Там уже серьезный шаг оказалось определение несколько погребения первого поколения, следующий, еще следующий первого поколения древних венгров, переселившихся в Карпатскую котловину. Это нам дает возможности, кроме палеогенетики, исследовать, начинать исследования э, изотопа стронциума по поводу миграции. И последний, пожалуйста. Хронология движения венгров также спорная, ведь материалы субботитского типа и, возможные древневенгерские памятники между Днепром и Уралом появились приблизительно одновременно. И это еще главные результаты еще полиогенетики, значит, все уральские, повольские, древневенгерские результаты на одном ветке. Видите, это очень важно. Следующий, пожалуйста. В последнее время возникли сомнения относительно западно-сибирского происхождения кушно-ренковской культуры, а с другой стороны реальным продвижением в тематике стали последние архологические исследования благодаря им удалось установить что генетический материал части венгрова по эпохе обретения родины связан ранне средневековым населением вольско уральского региона и южного урала спасибо вам большое спасибо будут ли у коллег вопросы я думаю, у нас наступит время и для дискуссии. Хорошо, и я приглашаю на трибуну Айрат Габетовича Вас. Совместный доклад Сидикова Айрат Габетовича, Шакирова Зафара Гумаровича, бездудного Владимира Григорьевича. Результаты комплексных исследований Большетиганского могильника 2017-2018 годы. Пожалуйста. Уважаемые друзья, позвольте вам представить, Доклад, посвященный к одной из тех тем, которые, наверное, нас сегодня здесь собрала. Это вопрос, связанный с исследованием Большетиганского могильника. Говоря об этой теме, я хотел бы несколько остановиться на предыстории конкретно этого вопроса. Последние три года нами была инициирована работа по подготовке публикации, вышедшего в свое время в 1978 году на немецком языке, работа Альфреда Хасановича и Ирины Александровны книги. И в рамках этой работы мы ставили вопрос актуализировать и результаты, и материалы, которые были получены в ходе тех исследований, и также работу с архивными материалами и работу, связанную с полевыми исследованиями. В перспективе остался вопрос о возможной и подготовке каталога. каталогу. Бывают в жизни э, такие неожиданные приятные случайности э, в процессе подготовки вот этой э, работы э, неожиданные. Обращение со стороны Атилы Тюрка с э, опросами о совместных вот, работах по изучению угорских древностей. То есть, когда в разных странах, в разных городах совпадают э, ставящиеся задачи, наверное, это не случайно, а э, та проблема, которая действительно является актуальной. И э, послушанный сегодня сейчас вот, доклад, который делает Аттилы это, э, я думаю, этапная работа, которая определит э, исследование этой проблематики на долгие-долгие годы. И мы будем искренне рады в силу своих возможностей в ней принять активное участие и также в работе подготовки этих материалов. Начиная эту работу, мы ставили две задачи. Это, кроме издания самой работы, это понять, что же произошло и какова ситуация Баштиганского могильника? В связи с разными обстоятельствами, после проведенных работ в начале 80-х годов, исследовательские работы на этой территории не возобновлялись, и стоял вопрос о перспективности или неперспективности проведения исследований. И возможность обосновать и определиться с задачами в будущем также являлась одной из этих тем. В ходе встречи с венгерскими коллегами обозначились еще две темы. Это связано с исследованием антропологического материала, с применением современных методов. И этот вопрос является частью совместных работ и сегодня. И более четче и, и с ней был обозначен вопрос о подготовке каталога. Мы здесь этот вопрос предварительно пока обсуждали с коллегами в Казани. Надеемся, в в перспективе выйти и к этой работе, тем более очень теплое внимание и поддержку это встретило и у наших коллег из консульства Венграда. Сифтер тоже поддержал эту идею. Надеемся, это вот одна из задач, которая также будет реализовываться. Сейчас я остановлюсь на кратко результатах, которые были получены в ходе обследования территории, где располагался Тиганский могильник. Слайд, пожалуйста, следующий. Говоря о этом памятнике, надо сказать, что он занял свое место в научном пространстве Европы и Евразии в целом особое место. Он занимает исключительное место и в понимании исторических процессов, и совокупности того материала, который был получен в нем. Интересно сказать, что исследовательская работа на этом памятнике, которые проводились Ветхасанчем и Ильясан Нахаликовыми, было связано и с началом научной работы многих известных сегодня археологов в регионе. Это и Искандр Леонидович Измалов, и Галина Ивана Дроздова, и Геннадий Николаевич Белареев, и Светлана Игоревна Валюлина. Эти исследователи, работая на этом памятнике, так или иначе в последующем были связаны с этой проблематикой, и особенно говоря о том, что основная часть Исследований и материалов, именно коллекции, они ä, хранятся в Казанском университете, и работа над ними, которая долго года велась Светлана Сл Игоревна, в любом участии. и выставка, как раз есть э, тут э, та работа, которая... Крайне важна, и мы увидим еще ее э, не только в выставке здесь в университете, но и в Национальном музее. Следующий блок материалов, который связан с этой работой, это, конечно, полевые отчетные материалы, архивные документы, которые на сегодняшний день хранятся в Институте археологии Академии наук. И э, мы, э, начиная, приступая к этой работе, следующий, пожалуйста, слайд исходили из того, что местоположение роль роль тиганского могильника требует современной оценки и локализации его на территории, географии и пространстве в целом. Следующий пожалуйста. И, следующий, пожалуйста. И это район расположен недалеко от села Большие Тиганы. Представляет собой открытое пространство, и если даже видеть по аэрофотосъемке рельеф, оно ничем не выражено, это ровное открытое равнинное верхнее пространство рядом с селом, спаханное и обработанное. Следующий, пожалуйста. И эти вопросы как раз и позволили нам выйти к постановке задач, которые мы начали при работе с архивными материалами. Во-первых, это... Оценка всей документации, которая у нас на сегодняшний день имеется, это обследование на территории памятника, и визуальная оценка современного состояния, также это применение неразрушающих методов по локализации геофизических исследований. В последующем планировалось определение границ и возможность, это мы все понимаем как археологи, затрудненность установки грунтовых могильников, тем более зная общую ситуацию распаханности этого памятника. Но мы вот эти работы как бы планировали, исходя из тех возможностей и тех материалов, которые у нас были. Следующий, пожалуйста, слайд. Работа основная, конечно, это был... Анализ отчетной документации в общей сложности почти за 10 лет исследований, которые проводились на этой территории, извините, около 5 лет на этой территории, позволили сформировать отчетную документацию, следующую, пожалуйста, которая отражалась в планах и чертежах. Топографическая привязка была связана с тем, что имелись разночтения, уточнения в разных отчетах, публикациях. Но в целом все отображалось расположение данного памятника на расстоянии около 300 метров от кладбища или от села, которые располагались недалеко от места проведения исследований. Следующий, пожалуйста. Был проведен сводный анализ всех полевых чертежей с нанесением выявленных могильников, погребений могильника с составлением общего сводного плана с привязкой той отчетной полевой документации, фотографического и пищевого материала. Следующий, пожалуйста. Сейчас, как я говорил, эта территория открытое пространство, и если вот даже по этой фотографии ни один из элементов, и даже если мы останавливаемся на дороге, не выражает каких-либо особенностей. Следующий, пожалуйста. В результате предшествующих материалов, сведений материалов, следующий, пожалуйста. Нам удалось определиться и локализовать ту территорию, которая... Вероятнее всего, наиболее близка к этой территории. При этом были приглашены и специалисты, которые работали в ходе экспедиции, участники, местные жители, которые принимали участие или находились рядом с экспедицией. И в результате этих работ удалось относительно определиться, где мог располагаться этот район. Следующий, пожалуйста. В результате вот, сводный, так, был составлен сводный план. Здесь видны и могильные ряды, и э, некрополь, как он получается по результатам именно архивных исследований. Следующий, пожалуйста. И нами была произведена относительная посадка этого памятника около дороги, где он располагался. Исходя из этого, мы определили последующую и, э, постановку задачи на большем протяжении, на большей территории провести геофизические исследования с возможной локализацией. По отчетной документации мы хорошо знаем, что территория памятника была сильно распахана, и ряд погребений были и повреждены, и предметы находились в культурном слое, и поэтому мы, следующий, пожалуйста, провели локализацию этого места, следующий, пожалуйста. И, естественно, были на двух Площадках геофизической работы. Верхняя площадка – это район локализации по нашим предположениям места расположения некрополя. Там обозначили ряд аномалий. Другая площадка она была вызвана местом расположения рельефа, особенностью выраженности, возможностью нахождения на этом месте объектов и в ходе исследований наибольшая концентрация вот, связана с материалом геофизики было в верхней э, площадке по рисунку, если смотреть, в северной части по дороге, где э, э, предположительно нами и локализовывался могильник. Следующий, пожалуйста. Э, вот здесь как раз видно наложение раскопа, э, раскопов э, на место локализации, попытку, увязаться, интерпретации возможных могильных ям, которые здесь были. Э, особенности могильника ему э, э, разряженность погребений в отдельных участках пуст, даже достаточно большие пустые участки также э, предполагал затруднение определения ее границ. Следующий, пожалуйста. Э, исходя из этого, нами была определена и э, возможная э, тактика для проведения э, закладки разведочных шурфов. Мы э, имея достаточно четкую привязку э, выявленных аномалий на месте проведения геофизических исследований. Э, и возможные локализации связанные с некроповыми определили места закладки шурфов. Нами была предпринята и работа с металл детектором на большей территории этого памятника с целью возможного выявления предметов связанных с изделиями из металла. В результате работ нами также планировалась закладка нескольких шурфов и за пределами Территории раскопа за дорогой с другой стороны, где до этого не велись исследования, так как последние исследования и 80 начало 80-х годов дали материал близкий к полотну дороги. То есть возможность его продолжения была и за дорогой, поэтому мы планировали закладку в серии двух шурфов. Мы закладывали шурфы размерами 2 на 4, вытянутой по линии Восток-Запад перпендикулярно вот, э, линии раскопа. За пределами дороги нами зафиксирована следующая стратиграфия это почвенные слои с э, <coughs> плавной границей, переходящей от почвы к материку. То есть здесь горизонт почвенный имеет, представляет собой спокойное залегание. В территории, которая была заложена на месте раскопа, вот в верхней фотографии видно, что почвенный слой и материк имеет четкое отделение границ. То есть вероятнее всего это как раз зона, где мы попали в раскоп. То есть это вероятнее переработанный грунт раскопа. Но, к сожалению, в шурфах мы не выявили углублений могильных ям. Могильных ям. Эта специфика, это возможно одно из наблюдений, которое требует продолжения исследований на этой части объекта. И мы не предполагали проведения полномасштабных исследований, а именно главный вопрос стоял в локализации ранее проводимых здесь раскопок. В результате исследования мы считаем, что нам удалось локализовать место проведения исследований, которые здесь проводились в конце 70-х, начале 80-х годов. Также Считаем возможным более широкого обследования территории, возможно дополнительно вернуться к неразрушающим методам и геофизически э, в два периода весной и осенью еще раз попробовать пройти геофизикой, э, геофизическими методами. И э, следующий вопрос здесь э, остался открытым – это определение границ могильника. Э, ну, это, наверное, предмет дальнейшего обсуждения продумывания методики проведения здесь работ, хотя мы все понимаем, как специалисты, это крайне затруднительно в той ситуации, которая здесь на сегодняшний день складывается, но э, это целенаправленно. Э, конечно, э, последующие работы, наверное, определяют и тактику э, исследований, которые здесь возможны. Говоря о работах с детектором, на данной территории, к сожалению, и изделий из металла нами тоже не было выявлено. То есть, возможно, рассмотрение вопроса в двух как бы, аспектах. Это из тезиса, что он на сегодняшний день полностью исследован, и работы на нем завершены, но это требует также определенного, еще раз, проработки предварительных материалов, о которых я говорю. И также второй вариант – это продумать именно последующие подходы в изучении этого памятника. Но я думаю, это мы будем обсуждать с коллегами уже в последующем, теми исследователями, которые работали на этом памятнике, для того, чтобы оптимизировать те усилия и действия, которые необходимы для оценки этого объекта. Конечно, Сейчас вот эти работы, они являются только предварительными. Это начальная часть оценки ситуации, но она уже позволяет дальше определять возможные пути исследований. И, надеюсь, эта работа и обсуждение этих материалов нам позволит выработать правильные подходы в понимании дальнейших задач. Вот краткие информации той предварительной работы, которая была проведена казанскими учеными из университета и академии наук за э, последние два года. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо. Мы завершим э, сегодняшнее пленарное заседание протокольным обменом подарками между нашими университетами. Прошу вас, э, Рязгатович. Уважаемые коллеги. На память о сегодняшнем мероприятии и на то, что мы сегодня начинаем новый этап сотрудничества с ингерскими коллегами, хотел бы вручить ректору университета наш подарок символичный, который всегда будет ходить в его кабинете и напоминать о том, что Казанский университет рядом и готов всех заработать. Спасибо. И большой труд наших коллег Хорошо. из Харьковской Атмоса Республики Тарстан. Я думаю, тоже пригодится на вас А, он Все понятно. Спасибо. С вашей стороны я Спасибо. Спасибо большое. Всем коллегам и студентам спасибо большое. На этом пленарная часть нашего заседания завершена. Спасибо.